Веселые новости для вас. Выпуск 32. Александр Дубровский. На Украине началась массовая подача заявления о пропаже мопедов. Первым в полицию явился житель города Жмиренко, во время воздушной тревоги узнавший по звуку летящей герани свой любимый мопед Ява-50, угнанный в 1962 году. Первым нового британского премьера торжественный коротко по-военному поздравил Зеленский. Все короткое поздравление в адрес бывшего казначей стояло из двух слов – «дай денег». Новый премьер Англии заявил о глубоком экономическом кризисе в стране и призвал прекратить войну на Украине. С такими заявлениями его век на посту обещают установить новый антирекорд. Между тем, узнав о новом премьере Англии, Владимир Путин распорядился создать Кремль-бота с ежемесячной автоматической рассылкой «поздравлений». Воодушевившись успехом крымской платформы, в кавычках Зеленский подписал пакет указов о признании независимости Татарстана, принадлежности Курил Японии, а Абхазии Грузии. И после безрезультатного звонка в Лондон о том, что Англия является индийской колонией, Зеленский подписал 150-й указ о персональных санкциях в отношении россиян. Миллионы россиян, так и не обнаруживших в списках себя, завалили он письмами, в которых жалуются, что в Киеве все места куплены. Чтобы ускорить процесс эвакуации жителей, Ферсон Херсон разрешили приехать в Ольге Бузовой. Карл III, только успевший взойти на трон и уже сменивший одного премьера, впредь решил подписывать документы о назначении карандашом. Критическая масса сбывшихся предсказаний свидетельствует о том, что все последствия десятилетия Америки управляли Симпсоны. Министр обороны Украины Резников назвал свою страну испытательным полигоном для западного оружия. После порции критики он поспешил заявить, что его не так поняли. Генсек он призвал России возобновить зерновую сделку и не препятствовать отправке судов в адрес бедных европейских стран. Тут же возбудился бедон и заявил, что в американских городах-миллионниках все улицы тоже заполнены голодающими бомжами. Троллинг 80 уровня. Как только Ксения Собчак пересекла литовскую границу, СК РФ пригласил ее ознакомиться с постановлением о переквалификации из подозреваемой в свидетеля на камеру программы «Розыгрыш». Но было уже поздно. Тихановская успела подсунуть Собчак соглашение о создании теневого союзного государства России и Белоруссии. Непонятно, почему Алиев и Пашинян едут в Сочи к Путину обсуждать мирный договор. Могли бы поехать в Киев к самому влиятельному человеку в мире и бесплатно получить по глиняному петуху. Маск не заставил себя ждать. Сразу после покупки Твиттера объявил свободу слова и выпустил первый твит. «Облюдки! Выродки! И подонки!» «О ком это он? Кто-то знает?» СМИ Украины запестрели заголовками о бегущих из России чиновниках и депутатах. В России чиновников осталось на три дня. Через три дня, когда появились фотографии узнаваемых лиц в разгрузке с автоматами, заголовки исчезли. Риша Сунак и Олф Шольц договорились продолжить санкционное давление на Россию. В качестве меры воздействия приняли волевое решение впредь протирать не 4 места, а два. Законы причинно-следственных связей непоколебимы. Сообщается, что как только Молдавия предоставит гарантии вступления в ЕС, страна может остаться без тепла, воды и канализации. Фонд «Дикой природы» внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ксении Собчак. Организация обеспокоена слухами о возможности решения ее израильского гражданства. По информации издания УБР, на Украине резко подражали все стратегические товары, в том числе сало. Сало Украине! 26 октября в северных районах Англии по неизвестной причине был зафиксирован мощный обвал интернета. Интересно, это именно то, о чем я подумал? Появились сведения, что Столтенберга на посту генсека НАТО сменит раз. Я люблю такую НАТО! Руспроньюз специально для сайта кон.вс. Веселые новости для вас 32. Автор публикации Александр Дубровский. Глупо стучаться в открытую дверь, еще глупее стучаться в дверь в закрытую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго и до грядущих встреч.